Здравствуйте, мы хотим оставить отзыв о школе АЛС. Вадиму 11 лет. Зовут Вадим. По-английски тоже Вадим. Мы решили обучаться в школе АЛС, потому что для нас это новые возможности, и мы давно хотели что-то новое, действенное. И это оказалось именно так. До обучения в школе АЛС был ограниченный словарный запас, была плавающая мотивация. И были попытки а, промолчаться, когда речь касалась общения на английском языке. И уникальность во время обучения мы увидели в том, что это автономный процесс, это игра, и, и это то, что дает возможность ребенку самоутверждаться, на мой взгляд. Я научился различать, ну то есть я понял, какие... Ну, грамматику разобрал все грамматики. Эм, теперь я знаю четыре времени. Могу, могу, могу <свят> общаться с мамой на любые темы он может по-английски, абсолютно на любые темы. И это красиво, <свят> как меню. Ребенок самостоятельно может такие объемы пропускать э, знаний через себя, и что он достаточно дисциплинирован и мотивирован когда это необходимо и интересно ему. Мне очень понравилось. Новое, новое в подходе обучения для меня выглядело то, что это подается как игра, и это система. Наверное, даже больше, чем те системы, которые предлагались там, классическими формами обучения до этого в нашей жизни, до обучения английскому до этого. Возможности ребенка раскрываются, это очевидно И на самом деле планку, наверное, ставили до этого мои родители там Я в частности, планку в сроках, в каких-то объемах обучения Сейчас очевидно, что это не так И возможности гораздо больше, чем мы могли предполагать Интересный момент у меня был Однажды в один день я сделал пять дней и получил за них 100 баллов. <рес> Результаты обучения, конечно же, отразились на нашего ребенке, на Вадиме. Он стал уверен, он стал разговорчив, он ищет говорить по-английски. И мало того, он лезет в грамматику, и уже написание, и какие-то там изыскания в области грамматики, они постоянно видны на бумажках и вслух. В доме достаточно часто звучит английская речь, и по поводу, и без повода. Это приятно, это интересно, это заставляет участвовать всех, и меня, меньше всех, знающих английский язык в нашей семье. И э, я думаю, что теперь в моей жизни и в жизни нашей семьи, нашего ребенка, э, произойдут изменения определенные. Это больше смелых и более дальних поездок, не привязанных к каких-то русским организациям и гидам, и группам. И это возможность уже обучаться. Я думаю, что этот процесс запущен, запущен школа ЛС, и он уже не остановится. Так что возможностям мы таким рады. Спасибо большое за прекрасное Спасибо обучение, вам. за результаты. Будем рады продолжать. Счастливо!